Друзья, всем привет! Сегодня мы продолжим говорить про фоновые задачи для SP.NET Core Мы говорили про них в версии номер 2, я показал одно из решений, которое на самом деле уже работает и работает на нескольких проектах Я хочу сегодня показать другое решение, будет разговор про очередь этих самых задач И в общем давайте приступать в предыдущем видео, как вы помните, номер 2, который называется Background Works, я показал решение на базе таблицы, которая называется work, ну то есть works, и э, одни механизмы туда складывали задачи определенного типа, другие механизмы поднимали, то есть загружали эти задачи, и запускали их на выполнение, э, переводя через k-switch, грубо говоря, э, на нужные методы, на нужные рельсы, так сказать какие плюсы этой реализации ну, перед вами список задач в этой таблице они персистентны, то есть хранятся в базе данных, вы можете отслеживать их состояние, результат выполнения делать вложенные задачи в общем есть определенные плюсы но если вам этого не требуется можно, собственно говоря, пойти по другому пути создать очередь э, вот этих задач на базе хостед сервис и просто закидывает туда задачи которые будут по очереди в этой выполняться ну а для начала нам конечно же нужно создать очередь я сейчас открою ссылку на документацию так это нам больше не потребуется здесь есть вот Queue around tasks и в общем-то я не сделал ничего умнее кроме как скопирую эту всю штуку и э, помещу в нашу папку ну здесь у нас есть Working. давайте создадим новую, назовем ее, ну пусть будет, jobs и здесь создадим файл какой-нибудь c-sharp и я сделаю вот так, ctrl-v да, хочу и, соответственно, мне нужно еще скопировать э, сам вот этот сервис hosted я тоже его сюда помещу и мне нужно опять добавить референции ну, вот как-то вот так. Ну, а теперь я применю магию решарпера и сделаю таким вот образом растолкать все по файлам. Итак, у нас вот Q-Service. У нас есть интерфейс, который позволяет добавить задачу непосредственно для, в очередь. И есть его имплементация, где, собственно говоря, мы это сейчас и будем запускать. Ну, давайте для начала запустим, проверим, что это работает. Давайте здесь... Я так понимаю, что не хватает read-only, да. А здесь у нас не хватает null, наверняка, да, именно так. И э, нам нужно это добавить э, в сам интерфейс, да, хочу. Все, теперь у нас все готово. Кроме того, что у нас нужно теперь э, вот этот вот background, ой, вот этот q hosted сервис нужно за заюзать его, так сказать, так, это еще не все и нужно его заюзать непосредственно в хостед сервисах вот у меня контроллер я отключу из предыдущей реализации и добавлю вот этот сервис, который у нас пока лежит здесь так, да, это нужно убрать и таким образом получается у нас настроено все кроме того, что нужно добавить вот этот вот интерфейс его реализацию в собственно в контейнер вот процесс вот его реализация ну и как вы понимаете там это все работает именно в очереди очередь должна сохраняться и здесь поэтому я напишу singleton теперь все готово чтобы это заработало осталось только Осталось только заюзать это. Ну и для начала мне нужно определиться, где я буду вызывать эту штуку, которую буду стоять в очередь. У меня есть контроллер, который называется каталог, и там есть метод, который называется вот, request update, ой, rates update request. И, в общем-то давайте -то в нем сразу и сделаем, потому что здесь как бы должен вот этот вот первый воркер, как бы должна выполниться какая-то работа, которая положится в таблицу потом выйдем в общем мы вот эту штуку отключаем и будем писать новую реализацию как вы помните у нас есть интерфейс специальный ну давайте я его сейчас сюда добавлю этот интерфейс называется iBackground TaskQ давайте я так и назову background taskq сделаю его сделаю его как свойство Ой, в смысле как как он называется, field и теперь смотрите, у меня есть background и e worker здесь я могу queue новый message ну и здесь у нас как вы понимаете, токен который я буду передавать в эту задачу и здесь у меня, ну давайте допустим давайте сделаем так, консоль в write нет давайте snippet заюзаем консоли э, в write вот, и типа work э, complete а до этого сделаем task ну допустим delay э, time span from допустим где у нас секунд ну допустим 4 Ну, пусть будет 4 и здесь сделаем давайте сделаем await и здесь поставим async вот. Таким образом получается, что у нас какая-то задача в бэкграунде будет выполняться, и по ее выполнению мы увидим сообщение work complete. и, ну, в общем, теоретически мы можем сюда поставить любую задачу, я потом продемонстрирую, и давайте ее запустим. Отлично, у меня есть задача. Ой, то есть у меня есть контроллер, я авторизовался, вот он, каталог, вот этот метод. Здесь мы сейчас увидим, давайте здесь параметры поставим 1.1, я его выполняю. Задача поставлена, считаем до 4, 3, 2, 1, раз. И, как вы видите, через какое-то время задача выполнилась. Ключевой момент в том, что, когда я нажимаю «Execute», у меня сразу же возвращается «Result», то есть задача поставлена очередь, и где-то в бэкграунде она выполняется. То есть вот вы видите, что она закончилась второй раз. Соответственно, я не задерживаю интерфейс, все отрабатывает достаточно быстро, через каких-то там 900 миллисекунд. И вот прошло 4 секунды, опять отработал «Work». Что дальше? Дальше будет интересно. Смотрите, как только я попробую здесь заюзать какой-нибудь... Ну, давайте так. Я сейчас здесь создам, задач... э, создам work в таблице, то есть реальную задачу выполню. Но не для того, чтобы это обработать, а просто как демонстрация обращения к базе данных, то есть через unit work, в общем, какое-то должно действие. Ну, давайте представим, что вот это другая задача, которая делает не просто создание в таблицу, сейчас скажу, works, вот это вот. Сейчас она у меня пустая не только в эту таблицу что-то запихивать, а, допустим, там э, то, что у нас раньше должно было выполниться вот по этой Price Calculation, то есть там запрос обновления обновление каких-нибудь рейтов, каких-то там внутренних коэффициентов, потом сохранение, то есть это должно было выполняться в бэкграунде. Ну и на выходе, когда у меня эта задача закончится, здесь я должен запустить или следующую задачу, да, там какой-нибудь Next Run, какой-нибудь Task, ну, то есть то, что у меня было в связке, когда одна задача за другой выполнялась, описанная в предыдущем видео. Ну, здесь я этого делать не буду, я просто покажу, что это сейчас работать на самом деле не будет. Давайте запустим еще раз. То есть я пытаюсь реальную задачу выполнить, и, а это единственное, что делает задача, она просто в базе данных, в какой-то базе данных создает какой-то там объект. Неважно для чего, мы сейчас на это опускаем глаза. То есть вот здесь у меня будет exception, и вы сейчас это увидите. Ну, я заст... закрою старое. Смотрите, я вызываю task. Task вернулся. У меня пошел бряк. И как вы видите, у меня exception. И он на самом деле очень неприятный. Это, сейчас покажу. Это чаще всего встречается, когда у меня контекст пытается использоваться. Но он уже задиспользовался, то есть он удален из памяти, и я обращаюсь, ну, то есть не туда, куда нужно, то, чего нету. Это такая нетривиальная задача, сейчас это мне естественно, будет экзепшн ошибка. Вот, и мы этот экземпшен видим. И, кстати, мне должен быть экземпшен, а показывается info, Да, давайте проверим, мне это не очень нравится. А, ну вот, да, кстати, а используется один и тот же info, видимо, в котором здесь экземпшен отправляется, но давайте поправим это быстренько. Это делается очень просто. Я делаю вот так. Я делаю вот так. Здесь говорю, it. Нет, давайте вот так вот. Фейлит. И здесь говорю, что мне стринги не нужны. Ну, в хорошем смысле, конечно же. Это я удалю. Здесь теперь поставлю Error. И скажу, что ну, в общем-то э -э вот так. Типа если exception равен null, я вот таким вот вариантом сделаю. А в противном случае, но ну, это только сейчас. Ой, а так вообще, конечно, нужно сделать разделение полноценное. И здесь скажу логгер, здесь скажу как раз этот самый exception. Теперь у меня будет ерот. Давайте проверим, что это работает. Нет, пока не будет работать. Вот теперь. Да, я знаю. Мне кажется, Visual Studio уже давно должна научиться сама автоматически ставить точку запятой там, где только ее не хватает. Но это так, мысли вслух, поехали дальше. Так, задача стартанула. Я говорю execute. И.. Вот он, Exception. Дальше. Опс. И да, теперь это экзепшен, ну теперь красненький. Ну, то есть то, о чем я говорил. Ну, и чтобы решить эту проблему, мы сделаем некоторое количество изменений в этом воркере, вот, uh, QIT uh, hosted service. Вот он. Мы здесь делаем, даже не столько здесь, хотя, да, наверное, здесь. Давайте его обучим работать с нашей системой, с нашими контекстами, потому что для того, чтобы application B, ну то есть unit Work работал, его нужно э, работать, запускать в скопе, и этот скоп мы сейчас создадим. Итак, первым делом, давайте закроем все окошечки, и здесь создадим новый интерфейс, который назову iBackground, ну пусть называется job, это будет интерфейс, и в нем будет только один метод, который называется execute async. async. Но для того, чтобы его запустить, мне нужно сюда отдать iServiceProvider. provider и consolation тоken токен, cancellation токен, ну ладно, cancel, ну конечно, две буквы да, вот и, упс, э, этот интерфейс можно будет использовать как э, как ну да вот так, короче Теперь мне нужно изменить вот этот Q и здесь создать, что у меня возвращается не task, а непосредственно этот самый интерфейс. Так вот. Так, давайте сделаем вот так. Здесь сделаем вот так. И вот так. И по большому счету мне здесь task... Ладно, пусть остается. Вот, и, соответственно, мне нужно это поменять в самом интерфейсе. Вот здесь, ё-моё, где он, ctrl-c, ctrl-v, ctrl-v, да, хочу. Таким образом, я буду вставить задачи, для, которые называются background-job, то есть его реализации будут иметь метод, который называется execute, и, соответственно, для того, чтобы он заработал, мне нужно вот здесь... После получения задачи, я когда делаю DQ, у меня здесь будет э, вот этот самый work item. И вот здесь я должен сказать, что у меня, ну пусть называется job, а здесь уже будет job execute, и здесь я должен сказать, ну во-первых, await, вот, а сюда я должен отдать тот самый э, топинг токен и э, должен сюда сервис провайдер дать и где же мне взять этот сервис провайдер ну очень просто я его могу сюда за инжектить ай сервис провайдер так и э, теперь у меня здесь давайте сделаем инвок ну, вот такой более защищенный вариант. Здесь поставим восклицательный знак, а здесь поставим вопрос. Вот таким вот образом. То есть получается, что у меня background worker будет дергать это место, то есть которое запускается в execute базового класса, который background service. И в этот метод при вызове я буду отправлять этот сервис провайдер, который должен будет реализоваться ну, в том методе, где в том классе, который будет унаследован от этого интерфейса. Теперь для того, чтобы мне это сделать, мне нужно создать work, то есть тот самый вот этот background work, это я сделаю таким вот образом, пусть он называется вот так вот. Теперь мне нужно здесь такую штуку сделать, и, допустим, чтобы сильно, конечно, не мудрствовать, я сделаю вот таким вот образом. Я найду Ctrl-T worker, и здесь у меня есть вот Append. Я просто скопирую вот этот вот код. Ну, будем считать, что мы там какие-то действия в базе данных делаем такие серьезные, что ну, ну быстрые, в общем-то. Я просто сохраню в базу какую-то сущность. Async. Неважно, какую. у меня, ну, главное показать, как это работает. Так, мне нужен блогер и мне нужен так, для этого я сделаю здесь Tor iLogger Background Job. Ой, Logger. Вот так. И здесь, соответственно... Нет, не так. Logger. И здесь тоже... Logger. Вот так. ctrl Так, теперь мне нужно здесь Unit of Work получить. Собственно говоря, то, к чему я и стремился. Я здесь могу получить iUnit а, of Work, ну и в общем-то, или как у вас там, репозиторий, или еще как-нибудь. Ну то есть то, что может работать с DB-контекстом в контексте, опять же, одного скопа. То есть то, что нельзя сделать, когда мы запускаем напрямую прямой таски. Ну и cancellation token, это у меня будет токен. Ну и как вы понимаете, теперь я должен эту штуку как-то получить вот в этом методе, который называется, э, сейчас скажу, медиатор э, каталог, вот, rates, update. Ну, здесь тоже нет ничего сложного. Теперь мне здесь тоже нужно сделать inject. Ну, я его назову Job. И сделаю ну, как. Ну, можно и так, конечно, но я предпочитаю делать Field. Ну а теперь, смотрите, я сюда просто делаю джоб. Даже вот так могу сделать. Нет, не так. Я хочу сделать ретурн. Ну ё-моё. Так, давайте я вот так все сотру, что-то где. Вот. Job. Вау. Wow. Так будет лучше. Ну, то есть, таким образом, я должен еще, помимо того, что получить этот job, я его должен зарегистрировать в контейнере. Ну и, соответственно, у меня таких джобов, ну, понятно, что он будет у меня транзиент и control-v. И вот таким вот образом. Ну а теперь давайте запустим это все и увидим, что у нас вот в этом джобе, вот в этом месте, вот здесь вот экземпшена не будет, а мы попадем сюда. Вот Смотрите, я запускаю. Меня вот Ответ пришел, где-то там делается работа, и у меня ничего не получилось. Давайте посмотрим. Воу, у меня как раз получилось то же самое. Ну, то есть, теперь у меня получилось, что не получилось. То есть, я сказал, что создам этот самый скоб, но, как вы понимаете, я его не создал. Ну, давайте все-таки его создадим. Нажимаем стоп, сворачиваем, закрываем. Давайте этот скоп все-таки создадим. И вот для чего я провайдер прокинул, но почему-то не использовал. Using, var, scope, service, provider, create scope. Не-не-не-не-не. Create scope. И теперь у меня вот этот вот unit of work. Вот здесь он не нужен. потому что я буду получать его только вот здесь var unit work scope то есть где, собственно говоря, я буду его брать service provider get required service unit of work вот теперь, давайте его переименуем вот теперь у меня это работает в отдельном scope соответственно, теперь у меня ошибки не будет Давайте запустим еще раз. Пошла работа. Упала бряка. Ну и как вы понимаете, теперь у меня экзепшена нет. Она проскочила. Я запускаю дальше. И смотрим в табличку. Нажимаем обновить. В общем, все работает с базой данных без проблем. То есть у меня в бэкграунде отработал этот ворк. Давайте даже я сейчас вот так вот бряку уберу. И сделаю еще раз вызов. Вот. Одну секунду отработал. Смотрим. Ну, теперь у меня две. И еще раз повторюсь: не надо смотреть на конкретный тип сущности. И у меня задача показать, как можно вот этот Task Work, который Background Task Work, обернуть таким образом, чтобы он работал с тасками собственно говоря, с использованием вот этого самого скопа. Ну и на этом, наверное, все. Если будут вопросы, я, в принципе, готов ответить. А проект я также, э, ну, закамечу его в тот самый этот гитхаб, э, где вы, собственно говоря, из описания можете в него попасть. На этом, наверное, все. Всего доброго и, собственно говоря, удачного вам дебага.